Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам, как сформировать YML-файл для загрузки товаров к себе на сайт. Для начала зайдите во вкладку «Все товары». Здесь находится полный каталог товаров поставщиков Хабер. Для вашего удобства вы можете фильтровать их по разным критериям – артикул, наличие, бренд, название, категория товара, розничная цена, топ товара, товары со скидкой, а еще выбрать интересующую вас категорию с помощью панели слева. Обратите внимание, что также вы можете выбрать товары, которые были добавлены за определенный период или за последнюю неделю, нажав на кнопку «Отобразить новинки». Полную информацию о товаре, фотографии, описания, либо же опции вы можете увидеть, нажав на кнопку с глазиком. После того, как вы определились с категорией или определенными товарами, выделите их с помощью галочки «Поштучно» или «Массово». Максимальное количество отображаемых товаров на страничке во вкладке «Все товары» составляет до 500 штук. Как только выделите товары, у вас активируется кнопка «Добавить в мои товары». Нажмите ее, и все выделенные карточки попадут в ваш каталог. Автоматически попадаете в данную вкладку. Здесь также можно воспользоваться фильтрами, а также отредактировать карточку товара под свой интернет-магазин. И важное примечание – цену на товар поставщика изменять запрещено. Дополнительная функция в данной вкладке есть – «Связать товары». С помощью нее вы можете объединить товары одной модели, но с различными опциями – цвет, размер и так далее. Обратите внимание, что связка товаров будет добавлена в YML только для пром.юан. И такие товары отображаются в списке со значком «Соединенных звеньй». В списке товары, не добавленные в игрикемэй, отображаются со знаком серой корзины. Чтобы добавить их в ссылку для выгрузки, выделите нужные товары и нажмите на кнопку Добавить в игрикемэй. Цвет корзины изменится на зеленый, а также у вас формируется ссылка игрикемэй в двух вариантах: для промьюа и стандартная для остальных ЦМС-систем. Если вы хотите удалить товар из игрикемэй, воспользуйтесь кнопкой Редактировать. И убрать из YQM, предварительно выбрав ненужные товары. Напротив товара значок корзинки изменится на серый. И важно не забыть также удалить данные товары из вашего интернет-магазина. Всем спасибо за внимание и хороших продаж!